Привет, ребят, с вами КСС, Никита, Минейчи Бетбой. Всем привет. Да, Здорово. Блин, меня уже зарезали. Ну ладно, сегодня мы играем я в маньяка. Сегодня мы играем в маньяка на вот такой вот снежной карте. И давай уже перезапускай игру, и мы начнем уже. А то сейчас опять Препускаем? будем. На спавник прыгать. Да, О, да все. Закупайте, закупайте все гранатки, ребят. Да. Ну, они, у них я... бесконечные гранаты, но все равно с памятью. Да, куда но с памятими нельзя. Так, ребят, только на Гудини идите. Гудини, тоже, Гудини <-е> <гудине> -то Я теперь и... эту карту вообще не знаю. То есть а мы я... с Бэтбой мы ее прям хорошо знаем, а Минэнщик поиграл. У нас есть специальная нычка Гудини называется. <гудине <-то> да, это вообще офигеть. Но я сейчас на нее не пойду, как что он полный, естественно, значит. Я пошел, короче, ребят. Да? Да, я уже вышел. Я на ну, карте вот такие только нычки всякие знаю. Ну, и... тут есть некоторые эти прозрачные коробки, вы там можете чекать их. Так. Да. Я, на самом деле, эту карту уже знаю, хорошо, правильно? Я тоже. Так что нам это в плюс. <свят> <свят> <свят> Одного человека я уже бил, мы знаем, кто следующий маньяк у нас будет. О, там Нет. труп полетел, так, знаешь, хабыли по Ладно. Так. Я только хотела это сказать. <свят> ну, не вышло у тебя. Ладно, так, надо следующих искать, потому что... Так, можно меня... Я хочу попробовать всех убить. Мне хз попробую найти минайте, конечно, первого. но а вдруг ты тут появишься? Вообще, Никитка, скажи, там сложно, они заныкались. Что? Ну вообще они там сложно спрятались, их сложно будет найти. Так. Ну, сейчас посмотрим, я забуду. Ну, не темы именно, окей? Лол, чувак, мне кажется, ты их не найдешь. Да. Блин, а он у них сейчас пингует что-то, блин, пинг около... Ой, ссорок? Мне просто интересно, не еще кого у меня или нет? А, нет. Я от тебя в километре. Да, километр. Вообще, ну, в, в разных местах, вообще абсолютно. Ну, ну окей, я сейчас так, попробую плачут. Только, ребят, не палим друг друга, потому что это нечестно будет. Mm -hmm. Нет, почему? Палите. Так, ладно, я тут сейчас с небес прочекаю вас. А, ну где, давайте будем Антона. Да, зачем меня Какой А как телепортнуться вот на эту штуку? Потому что телепорт есть. Да-да-да, ну потом тебе Когда-нибудь тебе покажем. Да. Когда-нибудь ты узнаешь, это когда ты уже маньяком перестанешь. Да, не говори, что ты хотя где, хотя бы где, где это. Это там, короче, плакатик специально. Это кто? Это мой... give up. Давай, Бодь-бой, запивай, ты же, Он любит петь вообще. Дайте подсказку, их здесь нету. Вау, ладно, я поделюсь. Все, давай стикнем. Ну, кикни его пока там. А, давай. Как раз Никитка свободен, кикает всех. Ой, что я новую нычку нашел, лол. Вообще по рандому нашел на А нейджу. почему я только минейджу могу кикать? <съясни> <съясни> а, тогда через консоль будем кикать. Да. Минейджа, да, кикать будем? Колгот кик. Кол а почему я его тоже не могу? А, он, ну, он уже вышел. вышел. Ясно. Мне интересно, куда они заныкались. А, будбой всё там уже, окей. Я сейчас бутбой напишу, где я спрятался. Да, давай в общий чат только. А сейчас ну, я так скажу. У бедбоя место хуже, чем минажа. Вот мне кажется, вот. А, вот а я видел, я, я понял, где он. Опа! Вот это нычка, не буду ее полить. А я... я увидел, что это за нычка. Блин! Ну это офигенно, скажи. Да. Это просто Очень. лучшая нычка. Но Минеч и Бэдбой этого не знает, поэтому я могу потом его использовать. Да, напали в А прикинь, да. прикинь, мы на Йо. той нычке. Нет я, нет, я там уже три раза сходил. А, понятно. А ну-ка. Блин, так страшно, знаешь, как будто сейчас <смех> это, музыка Дом, dum, dum, такая. Там, там бы нет, там бы нет, почему? А, в смысле я промахнулся? <смех> да что со мной не так? <смех> Что-то я сегодня не в форме, ребят. Это вода была? Нет, там совершенно другая. Но давайте там щ... подсказку, а тут можешь вообще не найти. Короче, смотри. Нет. Ну давай, хотя бы какой-то. Ищи ряде. вот где-то в этом районе, где ты сейчас бегаешь, ищи да? его. Примерно в этом районе. Серьезно? Так, можно я тоже за наблюдателем Да, заходи. Да, да, да, да, да, да. Смотрите, смотрите. Вот примерно вот в этих районах ищи. То есть вот вперед а там точно. дальше да, здание вы не выходи. А ну он в эту нычку тут не заходил. Тепло или ой, горячо или холодно. Ну давайте. Ну, где-то на минутах трех. Ой, еще тут да что? Сколько нычек? Вы что, шутите? Вот тут паркур карта вот. Во, вот, кстати, вот так про паркурить прикольно. Да что ты показываешь, мы же это все видим. Там нет его, я тебе сказала. Там нет точно. Где-то вот в этих районах, в этом районе не ищи все. Так. Ну каешки. Просто мне кажется, ты не найдешь, у не топ-нычка. Ребят, а что будем делать, если вот, к примеру, Никита в следующем раунде убьет Антона? А, ну топ-нычка, да. Лучшая нычка, ребят, что-то как-то изи. Кто? Теперь Никитка получается. Ищи, то есть. Да, Пошли, Минейдж, ты узнаешь, что такое Гудини. Пошли за нами. Мы Гудиня. покажем тебе путь в рай. Давай, давай, Ой-ой-ой, пинг! Видел, Ребята, у меня я пинг сильный. Мере, я, я застрял, я застрял, Ребята, что-то пингует. Что-то, и... ну и короче, да-да-да, стой, стой, стой. Посмотри, вот видишь телефон. Подходишь, короче, такой. Хопа. И пали. Что, он начинает, ребят, так что не. Опа, и там второй телефон, видал? Во, все красавцы. Все так ну, не полез. А я не закупился, короче. Ну закупайся, не... мы можем и на кране закупиться, нам да, сюда. Вот прям, его... знаешь, поднесут прямо на вертолете. Я уже закупился. Только не кидайте, пожалуйста, ничего, никакие гранатки. Так, а где спавн, кстати? Все, все, вот ребят. Все, ты вышел. Сейчас вы. Сейчас вам короче будет плохо, я иду вас искать. Да, Гудини. если что, у меня есть одна нычка, в которой я могу, в общем-то, заныкаться. Кстати, и... если что, мы на Гудине, если ты, ты да. знаешь, удачи. Да не это ничего! Да, смотри, Бэтбой, ну, чекай, может, эту... вот там вон сзади, вот сзади тебя чекай, и низ чекай. А я буду чекать вообще, что происходит внизу. Я тоже. Вне, смотри, ты смотри вот туда... Где спавн, помнишь Не телепор? Че, смотри, короче, это, куда можно забраться. Да, если... смотри, смотри вообще, что происходит. А? Вы а? этот телепорт да. чекайте, главное. Ой, я слышу Зевс. А, я его вижу. Я тоже. Где он? Он к нам, походу, лезет. Да, он к нам лезет. А как? А я упал. Ой, я тоже упал. но я правильно упал. Я тоже упал. Ой, я его видел, кстати. Он... Я ухожу. О, маньяка, видел, красавчик бежит ко мне спиной, такой за, за он, да? Бытбой, серьезно? Ты шутишь? Я дурак. Я не вовремя упал. Главное, бытбой смотри, чтобы он не был рядом со мной. Ты его видишь? А! Он бежит за мной. Давай, давай. Опа. Опа! Сложная нычка. Да. Нет, но ну я просто прячусь. Блин, следующий я, маньяк. это все. Ой, это... у меня это... кс. Это... Это а, у него кс вылетело, у меня есть шанс. А, всё, теперь нет теперь... У Блин, у меня пинг! Опа. У тебя вылетело и у меня пинг. Так. Ой, я кажется убежал. Ну все, я тебя потерял. Он меня потерял серьезно. Ну не ОКС вылетел, то, что мы можем... Ну, свернулось, Так, А, как вы? Я, я сейчас посмотрю, какому вы расстояние. Вот он полный. Далеко везде. он, он далеко? Главное, чтобы он сейчас Гудини не спалил. Да, все, не спалил. Все, давай, я к тебе. он спалил. Спалил? Да. Серьезно. Я блякую. Я не знаю. Так. А, нет, Никита... Смотри, если чё, делаем ультра-нычку. Серьезно? Нет. Я тоже как-то могу. Если чё, кидаем смок и прыгаем, понял? Ами А этот... А кто сейчас он... А, Бэтбой, ты умер. Я с оказывается. где Да. Я сейчас посмотрю, если что. Я думаю, как Минейдж прям... фу, Бэтбой прям всех видит так. О, я его вижу. Я за наблюдателем захожу. Короче, если чё, кидаем смок и прыгаем, Понял? Uh -huh. Сейчас смотрим. <смех> <смех> все, один спрыгнул, это Антон. Я не Антон. Аслан. Все, но он меня не достанет. Это. Смотри, <смех> хопа! И наиджо все пофиг, он, он такой сидит. <смех> <смех> ага. Я не понимаю, где <связываю> Ой, ты видел, как я бы бой заныкался? Нет. А, ты, ты понял? Я спрыгнул, прошел по синке и сюда залез. Вау. Это прям, знаешь, тактикал. <связываю> <связываю> Минейдж, прыгай ко мне. А нет, не поли меня. <связываю> бум, такая бомбочка упала, знаешь? Такой <связываю> <связываю> бум, знаешь. Здравствуйте. Смог кидать, смог кидать, не найдет. Дам в флешку смог. Ну ладно. Я им помог. Я помог ему. Все, я остался один. Я остался один. Не, короче, хочешь, я тебе расскажу, кое-что. Нет, не надо. На пятой минуте хотя бы. Можешь сказать, расскажешь? Ты его не найдешь. Он спрятался очень. Рассказочку можешь дать? Ну я в текстурах. Сейчас будет каждая И текстурка человека. Помещ... Это И на вы... улице в текстурах. На улице. Я сейчас самым маньяком офигенно. Тут знаешь, тут везде улицы, короче. А, под... кстати, потом Бэдбой маньяк, а потом мины. Нет, погоди. Бэдбой сдох новый. Нет, нет. Нет, самым умбрат. Пофиг. Короче, первый раунд для вас будет следующим, потому что я не умею... Да, все. В, да? Следующий раунд это easy. Ну, на самом деле, не тот... Мне первый раунд, когда я был маньяком, был easy. И второй, ну, по-моему, понимаете... по сейчас easy просто. Ой, погодите. Понимаете, я к нему... Я уже перехожу за маньяком. Надо... Понадобиться... Можно подсказочку сделать ему? За КСшником. Давай делай. Короче, ты не там совсем. Холодно-горячо? Давай, на третьей минуте где-то. холодно-горячо, давай. А я не знаю, где ты, Антон. А ты можешь, ты же за наблюдателей, лол. Я знаю, но у меня расстояние слишком у вас большое. Да, я тебя включу, чтобы у меня нормально было. Пока холодно, холодно, Никита, холодно. Холодно. Я наичь шоу. Он обиден. Он сказал, сейчас перезайдет. Да. Ну давай, да. За... там главное в лобби открытым сделали, надеюсь. А да, ну да, заходил же чувак нам. Я И тут ты... бэтбой. Идет, бэтбой, взял. смотри, я глаз сделал сейчас. Ты сейчас умрешь. Прикинь? Это глаз. Смотри. Где? Я не понимаю. Где а они? сейчас треугольник сделаю, смотри, короче, масоны. Так, Смотри, я масонов делаю. Нет, я не смогу сказать. Подсказочку, горячо, горячо холодно. Ну, говорю же холодно. Ну, а где же холодно? Теплее. Да он Но. просто из Москвы там всегда холодно. Так, так. Но он из ну, чё, тепле... Никита вообще Во, Вот, смотри, смотри, короче, за меня вот, бейбол. Горячо, жарко. А, какой огненный... Я, да, я О, сейчас горю. Как Кстати, как Бэтбой, посмотри молодец. за меня. Бэтбой, посмотри за меня, ты видишь, Мат... что я сделал? Ты видишь, что сделал, Бэтбой? Что это Просто вижу зевсы, как стреляют. Бэтбой, посмотри за меня. Ты смотри, что я сделал. Свет. Очень холодно. Вот теплее. Ты чё, жара просто в банке? Банк? А! Банька! Наконец. Посмотри там треугольник, если мой труп не закрыт. Все, мы перезапустили с вами игру и продолжаем играть. А то левая тут некоторые. Пошлите опять на этот. Кто сейчас бэтбой нас? А, ну идите идите куда-то хотите, я вообще-то пойду разводить бэтбои на деньги. Ты не гейп ты мне и так уже скин задолжал. Ты забыл? Нет. Нет! Я бы сказала, кого ответ, но это уже не актуальная шутка. А, ну крий включи, это бывает. Кстати, нас спалил. Ну ладно, пофиг, он все равно тупой. А, он уже вышел. Да? Он на не пошел, на не пошел. Вообще пофиг. Опа! Он нагудил. Прыгаю. А! О, oh, мне кажется, я такую ныку классную нашел. Мне кажется, я такую ныку классную нашел, что меня будет бой терфик поймает. А, 14 хп. Гребаный бой. Что бы ты умер. У тебя, кстати, 6 хп, хайшего всего. Ты там рассчитал. Я для потратил. А, он тут. Ну он паркурмастер, так что я тут и вообще... А! А! Он паркурмастер все-таки действительно. Я же говорю, я паркурмастер. Отлично! И то, потому что я ступил, я поворачивался О, кстати, Минейдж офигенный нычка. А сказал, что я тупой. Сам первый сдох. Лол, я смотрю за Минейджем, кстати... Блин, а это где? Я просто так... А, Минейдж, я знаю где А, красавчик Минейдж, красавчик. Ну, я тебе буду говорить, кто лучше спрятался? Ну, Никита вообще идеально спрятался, вообще просто идеально. А что такое? А что случилось? А я застрял, короче. А я думал, он год включил. Ну, кстати, идея, да? Я так был. Да ты дурак, Минеич его нельзя убивать. Я случайно. Ё, где? Я не Всё. вижу. Пропиши год, Бэтбой, потому что а, я ему ну, сейчас знаешь, зарежу ты. тебя нафиг. реально зарежу. О, ну вообще у Никиты ты никогда не найдешь у него ультра нычка. Он так... Я вообще не знаю, как он ее нашел, он сидит на одном месте, да, красавчик. Давайте вообще. на пяти минутах, э, холодно, mm -hmm. горячо, если что. Он прям так сидит на одном месте? Ой, я просто зайду на спектр, посмотрю, как там. Ты видишь, как он сидит на одном месте вообще? Ребят, словно горячо Минейдж, скажи, он офигеть я... на одном месте сидит, да? Йоги, <свят> <свят> мне, так... мне так долго надо было улететь, чтобы... А где, а где... А, вот Он на одном месте вообще сидит Ну, это понятно, только где? <свят> МХП, офигеть! А! Зайди, следите, а этот! Никита, помнишь нычку, которую я нашел в текстурах? Да, да, да, я помню Зайди туда! Он не в жизни тебя не найдет. Подожди, подожди. Может я уже почему... говорится, вот, Да-да-да, вот в этом справа. Ну ладно, слева. Ты пах? Какая нычка, Ой, вы двой паркурить научился. Не, я <сíки> паркур <сíки> О, на бочку залезть уже... не могу. Может уже говорить, горячо Гор..", или холодно? Ой, я хз. Мой. Ну давай. Ну знаешь, если Хуже. ты будешь на всей карте, Хуже. то будет холодно. Если ты будешь на всей карте, то будет холодно. Вообще просто... Ну, блин, тунна. где это? Не Бэтбой, а пингвин какой-то. Ребят, зайдите за меня. <свят> <свят> <свят> да я, мы за наблюдателем мы видим. Ну. Оп, оп. Да <свят> я, так, <свят> я так все игры сижу, ты понимаешь? Если замерз. что? Если, да Андерска ты ты, блин, да, ты умер уже от а перемерз. <свят> ты как капитан Америка в Альне замерз. А что-то у нас с Капитаном Америки случилось? Я не смотрел, я не люблю Марвел. Вот ну, он как бы это 60 лет в воде подлежал. Серьезно? Да. А потом ну, его, он... его, короче, растопили, и он такой, что произошло, ребят? Еще холоднее, ну он немножечко, может быть, потеплее стало, может, еще немного короче... потеплее. А почему немного, может быть? Ну, Никитка, короче, я тебе отвечаю, лезь в нычку, которую я тогда нашел, она тебе поможет. Или не надо ее портить? Очень холодно, холодно, холодно. О, кстати, вот что-то вот на градус, по-моему. Терм не минус 100, минус 90. Вообще очень холодно. Опа. А вот глаз Бэтбоя вроде бы отмерз, но... О, глаз Бэтбоя отмерз. Как он... Что? Че? На аккуратно у него хаешки. А три. сколько ты хаешек уже? Ты три использовал. Да, три уже. Да, три. Две на мне и одну. На а нём. я могу теперь все хаешки на него, потому что я же убил Минею без хаешек там. <смех> я уже <смех> <смех> <смех> Когда записываешь, что двое маньяка всегда он теряет кого-то. пожалуйста? традиция. Никита, ты это мирил? Я тоже его пометил в своих глаз. Ой. Ребят, я плохо играю в них. Я блин очки сниму это... и то видеть буду лучше, чем Бэтбой. Да я даже очки надеваю, что я тоже буду видеть уже, чем Бэтбой. Какой он слепой, господи. Просто перед лицом пробегай. Что? Просто два раза перед лицом прошел, Никитка, и Бэтбой вообще хз, типа, ну ладно. Смотри, вот справа... Блин, ладно, ты упал уже. А, ну... ты хочешь Третий раз! Это уже такие жесткие подсказки, Никита... У вас, у вас микро лагает, я не понимаю, да ты я... тут лагаешь, по-моему. Почему бы бой и Pink 5 часа фигня? Мы с в одном доме живем. Да? Четвертый раз! Зато то